Двадцатый век Фокс представляет. Производство Шмербек, Фильм-Продукшн и Фокс Интернешнл Продукшнс Германия.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 Старик. Гадость, какая гадость. Мы правда это сделаем? Я правда это сделаю. Давай быстрей. Как же от него воняет. Фоткайся, чувак. Давай. Готово? Валим! Быстро, быстро, ну и бой. Сюда, сюда, за мной. Эй, стоять! Стоять, я сказал! Она ну, стойте! Стораза. Я думал, тут сторожа жирная и неповоротливая.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 <смех> Обалдеть! Тысяча лайков за несколько секунд. Ты в курсе, что подписчики тебе жизнь не продлят? Ключи, да? да. Они в машине, друг. Ладно, Бетти, ты пойдешь со мной. Я слишком многих слушаюсь. Бетти, Бетти. Хорошие девочки, да? Мои последние видео, и кратя! Можешь помахать в камеру. <смех> <смех>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 Чувак, зацени! Смотри сейчас! О! Чувак, ты это видел? У нас Нет, тут небольшая может, проблема. Почему? Что случилось? Это замок. Вот, видишь, я не понимаю, откуда он мог взяться.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 Так, народ, мы уже. Сюда, идите сюда. Зацените луч света. Тео, сюда нельзя заходить. Сними поближе. Очень круто. Зацени. Смотри, какой свет. <музы Hanım> сюда много лет никто не заходил, даже десятилетий. Так что осторожнее там, на вас может что-то упасть, <музы�> ясно? Здесь все осталось, как было. После прихода русских санаторий просто забросили. Стрёмные куклы. Эй, напомни, что здесь Жутко было? выглядит.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 Чёртов санаторий! Надо же было прийти по собственной воле. Какого дьявола? Чарли? Фин? Так, здесь я наверняка увижу знакомые лица. Отлично, клёвые звуковые эффекты, парни! Меня разыгрывают.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 Марли, Не надо нам было сюда Марли, не говори глупостей. Нет. Не существует никаких... Я же тебе говорю ...проклятий и тем более призраков. Существует. Это Я все... предупреждала, что так и это будет... Это выйду ...женщина, которую видела я, которую видела Бетти. Может, это пациентка номер 106? Может быть. Почему мы раньше об этом не подумали? Может, нам лучше... <звук> Туберкулезных в народе называли мотыльками. Они сгорали от болезни как...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 Жадная сука. Зачем ты только связался с таким идиотом? Тише. Смотри под ноги, ладно? Не конченый. Если фонарик сдохнет, мы в полной жопе. В полной жопе. Осторожней. Проклятие. Ничего не вижу. Подержи камеру. Свети, а я пойду первым. Смотри, чтобы фонарь не погас. Пошли. Ну и заросли. Посвяти сюда. Держись прямо за мной. Где же эти наши долбаные машины? Они должны быть где-то здесь. Иди за мной. Иди сюда. Не заводится. Как что? Черт, машина не заводится. Блин, садись в мою. Дерьмо. Иди в мою. <плёк> Черт. Дерьмо воска. Проклятая. Что? Что? Ничего. Что? Ноль. посвети вниз, я под ровлем посмотрю. <плёк> Провода вроде в порядке. <плёк> да что за хрень? Кто-то нас подставил.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 Подай какой-нибудь знак. Поговори со мной. Футиру! Фин, давай просто сбежим. Что? Нет, мы их тут не бросим.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 Идите сейчас же все к выходу. Я поищу Тео. Мы должны. Что? Нет, нет, нет. К черту Тео. Он сам нас в это втянул. А, Еще недавно он был моим сюжет, лучшим другом. Группа он был мне другом, пока а, не нарисовался а потом... ты. Я спас себя от этого задрота, сделал человека. Он а потерял <с> родных, всю свою семью. Хватит орать! Я не брошу его снова. Дай мне камеру. Знай. Быстро. Дай ракету. Сначала отдай мне Дай камеру. Дай мне ракету. Дай камеру. Не шердай, тебя не дам пивню.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 Где твой грёбаный телефон? Чёрт! Где твой грёбаный телефон?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 Слушай, это не смешно. Стань справа. Стань справа. Давай, уйдем. Давай, ведь... Идем, Бетти, Бетти, бэть, бэть, бэть, назад. Идем. Мы должны найти его. Нет, пожалуйста, не будем.. Мы давай должны найти отсюда. его. Да, дай руку, идем. Кто ты? Отзовись. Тео. Этого не может. Тео? Тео. О, черт! Зачем ты стоишь тут в темноте? Что? Она стоит позади. Не понимаю. Что с тобой?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 Ты выиграла. И куда мне бежать? Куда? Чего ты хочешь? Hey, baby. My... Хотя ты справишься.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 Я тут не про одно окно не забыл. <му> <плес> Очень хорошо. Отскребу тебя от земли. Эй! Нет, нет, нет, ах ты... <му>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 Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу капеллы «Фильм» в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко, звукорежиссер Алексей Калемась.